Ну что, добрый день, добрый вечер всем, кто сегодня с нами в нашем международном интернет-проекте «Бизнес Биоси». Сегодня у нас будет продуктовый вебинар, опять он мне вот достался. И мы будем с вами разбирать средства для волос от компании Биоси. Поехали! Итак, мы все прекрасно знаем, что наша компания Биоси производит натуральные продукты. То есть по максимуму используем натуральные компоненты, да, различные масла, ингредиенты и так далее. Но если есть какой-то процент не натуральных продуктов, то мы можем полностью утверждать, что мы используем, вернее использует компания абсолютно безопасные компоненты, ингредиенты, да. Вот, которые абсолютно полностью проверены, вынесены специальные сертификаты, и мы можем смело говорить, что наша косметика для нас, для дома, для нашей всей семьи абсолютно безопасна. И вот сегодня мы с вами будем разговаривать о таких вроде бы как обычных да, и очень даже нам привычных вещах, нашей косметики это шампуни вернее средства для волос не только шампуни входят в компанию БиОСИ а средства для волос мы все давно этим пользуемся большое спасибо кто изобрел шампунь это было давно-давно в прошлом веке вот и скажем так что после изобретения шампуня через какое-то время туда начали добавлять силикон. Почему я хочу остановиться именно на этом компоненте да, шампуня? А, потому что, когда был изобретен силикон, скажем так, люди, вернее, профессионалы в, как бы, в сфере парикмахеровских да, услуг, разделились на две части. Одни были за силикон, другие против силикона. Но я скажу даже больше, что не то, что парикмахеры, да, а вообще косметологи, потому что силикон входит не только в шампуни, силикон входит в различные крема у нас, и для рук, и для тела, и для лица. Так вот, наша компания не использует ни парабены, естественно, ни различные вредные ингредиенты, но и в том числе силикон. И вот вопрос, все-таки же есть люди которые одобряют силикон и на самом деле их очень много и на самом деле профессионалы кричат и говорят что да, силикон должен быть в нашей косметике и на сегодня если посмотреть то 70% производителей шампуней различных средств для волос используют в том или ином составе именно силикон что же он нам дает вы наверное удивитесь но он действительно делает наши волосы шикарными. В какой степени? да? Он закрывает, как бы сглаживает наши чешуйки волос, когда мы моем волосы. Да? Делает их гладкими, блестящими. Препятствует вымыванию цвета для окрашенных волос. Это очень-очень важно. Да? Держит долго вот именно оттенок. Он защищает наши волосы от хлора. От ультрафиолета, он э, от перепада температур, вот эти все фены, э, термощипцы и так далее, силикон, конечно, это вот, ну, можно сказать, спасение для наших волос. Что вот вообще из себя представляет силикон и вот как он выглядит на волосах? Я все это рассказываю для чего подробно, для того, чтобы вы поняли, почему же все-таки компания не использует силикон когда вот так вот все красиво и замечательно, да, значит, что же, вот как он вообще представляется вот на наших волосах, когда мы моем а, голову, да, а, это, а, можно сказать, тоненькая пленочка, то есть силикон это пленка, по сути, жидкий, не жидкий, это не важно, это пленка. А, вся, а, ну как сказать, то есть, его основное свойство, да, это обволакивать э, волосы и кожу головы пленочкой специально, да, для того, чтобы защитить и вашу голову, и ваши волосы от вредных воздействий. Вот представьте, да, закрыли вы, помыли вы голову, вот вы обмотались все пленочкой. Все замечательно, защита есть, волос гладкий, э, шикарный, развивается, укладывается замечательно, все классно. Но вот теперь возникает вопрос, почему же все-таки компания BioC отказалась от силикона? И не только компания BioC есть другие компании, которые действительно не используют данный ингредиент в своей продукции. Не только в шампунях и в средствах для волос, но и во всей продукции для нас и для всей семьи. Смотрите. Вот когда а, силикон да, полакивает волосы вот этой вот пленочкой, да, то есть он вот, не дает не дышать волосу, но естественно это вот как бы барьер да, между внешним миром и вот вашим волоском. Вот представьте, вы берете шампунь, в котором есть силикон, плюс к этому есть какие-то витамины, травы специально, чтобы ухаживали за ваши волосы, да, чтобы там питали масла, возможно, какие-то эфирные и так далее. И вот по сути, все вот эти травы, витамины, масла эфирные, в общем-то в шампунь добавлены, ну, зря. Почему? Потому что когда силикон попадает на волосы, он обмотал вам всю это пленочкой, и вот ваши все масла и замечательные витамины, в общем-то, будут стучаться в эту пленочку, но проникнуть сквозь нее не смогут. Таким образом получается, что ни волос, ни кожа головы да, не получит вот того питания, того насыщения, которое, в принципе, да, хотелось бы поиметь. И э, дальше как раз и идет вот этот вот, э, скажем так, разоблачение самого силикона. То есть в результате всего этого, если мы постоянно будем с вами мыть голову э, шампуни, который содержит силикон, э, наши кожи головы, наши волосы э, перестанут вообще получать какие-либо компоненты полезные, да, ингредиенты ни с ваших шампуней, ни с ваших масок, ни, э, даже если вы будете специально втирать какие-то масла, дополнительно вы просто чисто натуральные масла будете покупать и пытаться втереть, извиняюсь, э, все это будет в пустоту. Э, почему? Э, в общем-то, я думаю, каждый из вас заметил, да, что э, выпускается какая-то новая шампунь, вроде берешь, вроде бы как здорово, все замечательно, замечательно, происходит какое-то время, и мы замечаем, что а, уже шампунь нам не приносит того эффекта, который был сразу изначально. Вот, то есть, вот в этом а, вся суть силикона, накопление, он накопился, и все. И весь его эффект шикарный, просто лопнул. Поэтому а, для того, чтобы ваши волосы были красивыми, пышными, да, замечательными, здоровыми, да, я еще не сказала, что. Естественно, когда кожа головы не получает всех вот этих вот ингредиентов, то да даже вот лица, кожа рук, да, то есть не получает ни питания, ни увлажнения, ни витамины. Естественно, что происходит? Происходит полностью, кожа начинает умирать, скажем так, да. А вот в результате этого... Естественно, может и перхоть образовываться, может и э, чувствительной кожи стать какие-то покраснения, аллергические реакции и так далее. Вот это вот все все все приводит как раз э, вроде бы силикон ничего не делая, да, не питая и э, как бы не ни минус ни плюс вот просто вот вот пленочка, да, а в результате он э, приводит к катастрофе. Вот именно поэтому как раз и компания BOSI отказалась от силикона. И вот как бы рекомендуют, если вдруг вот вам нужен прямо вот такой вот срочный видимый эффект, а ваши волосы еще как бы не, ну, не восстановлены или вот ну, мало ли что повреждены после окрашивания и так далее, а вам нужно красиво выглядеть вот здесь и сейчас, то, конечно, возможно, вы можете помыть силиконовый шампунем без проблем. Но имейте в виду... Это разовый. Разовый, как бы, вот знаете, бывает такой разовый, э, мгновенный лифтинг, да, скажем так. Вот то же самое, мгновенный лифтинг ваших волос будет. То есть одноразовый. Но вам, когда вы приходите домой, вам нужно обязательно его смыть. Но сымается силикон не просто водой. Силикон смывается обязательно натуральными э, шампунями. Э, обязательно натуральными масками. По-другому он у вас из волос не вымывается, вот. А теперь все вспомнили, да, когда мы пользуемся, э, кто еще пользуется до сих пор обычными шампунями? Давайте перебираете себя в голове и вспоминайте, да, как с какими проблемами постоянно вы встречаетесь, да. И еще самое э, главное э, в силиконе, когда он Запечатывает, вот, покрывает вашу голову, кожу вашей головы вот этой пленочке, да, естественно, ничто не попадает, никакие питательные вещества, в вашу голову, да, в вашу кожу. И вы замечаете, что у вас перестали расти волосы. У вас просто нет новых волос, да, не появляются новые волоски. У вас не просыпаются фолликулы новые, да, вот, которые, как говорят, все время спят, и их можно разбудить. Но вот я на протяжении многих лет пользовалась, когда обычными шампунями, которые содержат силикон. И когда я перешла на шампунь BSC, вот здесь, конечно, я увидела вот, это вот, вот эту разницу, да, когда мне говорят, у вас проснулись волоски ваши на, на голове. Вот. Ну, это мы поговорили о силиконе. Это для того, что если кто-то будет мне сейчас говорить, что разницы абсолютно никакой нет да, между шампунями с силиконом и шампунями, которые содержат только натуральные компоненты и не содержат силикон. Вот пожалуйста, это то, что вас ждет в будущем. Ну а мы тогда перейдем к следующему разделу. Будем уже рассматривать шампуни и средства для волос от компании БиОСИ. Естественно, компания не забыла ни деток, ни мужчин, ни нас, самих, конечно, самых красивых и замечательных женщин. Для наших маленьких самых ребятишек, да, начиная с нуля, был создан шампунь для младенцев без слезок. Номер 5104. Туда входит экстракт календулы, который восстанавливает, успокаивает детскую кожу. Да? И если кожа особенно склонна к раздражению, то, конечно, это вот очень хороший компонент, который будет вашу кожу, вернее, кожу малыша, успокаивать. Масло ши это всем известное, да, содержит витамин А, Е, Ф, незаменимые жирные кислоты, которые активируют защиту, защитную функцию кожи, да, оберегают от негативных воздействий окружающей среды. То есть это наш антиоксидант, скажем так. И масло подсолнечника, обладая смягчающими питательными свойствами, да, поддерживает гидробаланс кожи младенцев. Это очень важно, потому что кожа малыша очень подвержена различным как бы раздражением и чувствуют э, любые перемены в окружающей среде. Вот. И когда есть такой э, замечательный шампунь, который и действительно является без слез, то естественно нужно обязательно пользоваться. И я думаю э, состав, э, имеющий 98,9 да, э, натуральных ингредиентов, к этому абсолютно располагает. Наши мужчины, это как раз вот сейчас для вас, да, тонизирующий шампунь для волос Биосихом, номер у него 2624, это великолепный шампунь, специально создан для мужчин, с учетом того, что насколько они у нас активны, да, что у них достаточно сложная работа у многих. Вот, поэтому э, сама кожа да, у мужчин совершенно отличается от, от, от женщин, поэтому для них был разработан специальный шампунь, э, куда входит экстракт женщины, оказывает тонизирующее действие, способствует заживлению ран, это очень важно, улучшает кровообращение и внутриклеточный обменный веществ. Вот смотрите, да, если бы у нас были бы э, э, в данном шампуне, например, силиконы, то, извините, женьшень бы остался бы на поверхности вот этой вот пленочки. Дальше, эфирное масло мяты обладает успокаивающим действием на кожу, да, снимает усталость, усиливает кровообращение, хорошо влияет на чувствительную кожу головы, то есть очень хорошо успокаивает. Ну и календула, естественно, оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие. Хочу сказать, когда на мужчины начинают мыться вот этой вот шампунью, вернее, мыть голову, вот этой шампунью, их кожа начинает приходить к нормальному, а, а, нужному, необходимому состоянию. То есть, а, если кто-то, а, ну я не могу сказать, там прям не до врача, да, а, была перхоть или у вас была раздраженная кожа на голове, да, то, по сути, пользуясь постоянно вот этим шампунем, ваша кожа придет в норму. так Следующая серия, это серия э, для всей семьи клад. Я э, хочу прямо сказать, что для всей семьи, то есть э, э, э, вот этими шампунями, в общем-то, могут мыться и мужчины, или подростки, неважно. То есть, тут нету явного такой отдушки женской, да, вот как бы парфумированной. Абсолютно натуральные ароматы, очень приятные. И если мужчинам нравится этот шампунь, и он как бы чувствует себя комфортно, прекрасно, пожалуйста, мойтесь серией Экла или вот Бриллиант, да, если у нас еще одна такая серия. Поэтому я говорю, что эта серия идет для всей нашей семьи. Так, шампунь, что обеспечивает серия Эклад? Что это за серия? Ну, это деликатное очищение, защищает, укрепляет по всей длине, длине наши волосы. Эта серия, скажем так, когда вы приходите в компанию Биоси, у нас есть две серии. Это серия клад. это обычная стандартная как бы серия и серия профессиональная. Вот я вам советую, не берите сразу профессиональную серию. Почему? Потому что а, от того, что вы думаете, что у вас а, какие-то проблемы а, волос, да, это потому, что вы мыли неправильный шампунь. Когда вы возьмете просто обычную серию экла, и начн... ну, естественно, по типу волос подберете ее, да, то а вы заметите, что вот эти вот ваши проблемы, которые у вас были, начинают постепенно уходить. Та же перхоть, раздражение, сухость и так далее. То есть достаточно начать с серии Экла. Если у вас действительно серьезные проблемы у волос, да, то конечно уже можно будет переходить в более профессиональной серии. Ну, давайте сейчас про серию Экла. Масло находится, входит в состав данных шампуней, придает эластичность, восстанавливает структуру волос абсолютно без утяжеления волоса. Экстракт пшеничного солода содержит комплекс полезных биокомпонентов, да, активных веществ. Витаминный комплекс находится также, который дает заряд энергии для роста и укрепления волос. Предотвращает ломкость, выпадение. Эфирное масло Иланг-Иланг, это конечно же тонизирует кожу и является противовоспалительным. Вот, И смотрите, что я хочу еще сказать, да? То есть как раз, когда вы начинаете пользоваться вот такими шампунями, для них, конечно, нужно время. Это раз, ну скажем так, для любой косметики, чтобы к ней привыкнуть, нужно время. То есть вот этого эффекта а, силикона вы не увидите. То есть вы помыли шампунь, и сегодня вы сразу не можете сказать, она а, а, то или не то, нужно вашим волосам или нет. Поэтому я просто настаиваю, не бросать ни шампунь, ни крем, если вы взяли там для рук, для лица, там или еще что-то, да. Не бросать, а, хотя бы попользоваться месяц, а вот через месяц вы скажете точно. А подходит ли вам этот шампунь или нет. шампуни из серии клад делятся на а, три части. Да? Это шампунь и бальзам биостей для жирных волос. Э, такого оранжевого цвета. Регулирует функцию сальных желез, соответственно. Понижает склонность волос к жирности, освежает и придает объем. А, номер шампуня 2601 и 2627 это номер бальзама. Значит, обращаю еще Ваше внимание. Любой шампунь нужно обязательно брать э, бальзам. Почему? Потому что бальзам именно в косметике BOST имеет э, совершенно другую роль, чем вот, обычные э, шампуни с бальзамом, которые мы покупаем в магазине. То есть, опять же, там нет силикона. То есть, когда вы э, берете бальзам силиконом, вы э, нанесли его, у вас шелковистые э, волосы э, великолепно расчесываются рассыпаются и так далее. Нет. Наш бальзам совершенно не несет такой функции. Он не собирает вам делать волосы ваши супер шелковистыми да, или супер легко расчесывающимися. Бальзам несет основную функцию. Запечатать ваши чешуйки по всей длине головы да и подготовить ваши волосы к выходу, как, как говорится, к свету. Да, чтобы окружающая среда Ваш волос ну, не могла повредить. Вот. Бальзамы наносим только по длине волос. Ни в коем случае не втираем ни в голову, ни в корни. Это очень важно только по длине волос. Шампунь и бальзам клад для нормальных волос улучшают, укрепляют структуры волос, эффективно увлажняет. Предотвращает сухость, придает волосам мягкость, естественный блеск. Номер 2603-2625. Вот. Если вы сомневаетесь, да, какой шампунь вам взять, да, как вам соориентироваться по вашим волосам, вы не можете выбрать. Просто советую, возьмите начало для нормальных волос, ну а там уже будете смотреть, какой шампунь с бальзамом вам выбрать в дальнейшем. И также в серию клад входит шампунь и бальзам Биоси для сухих и поврежденных волос. Восстанавливает сухие и поврежденные волосы, придает шелковистость, предотвращает спутывание. Номер 2605 и 2626. Вот смотрите, всего три направления, то есть три бальзама, три шампуня. Хотела бы вот заострить внимание, что в серии для ухода за волосами нет средств допустим, против перхоз. Да, или там, для чувствительной кожи, или вот еще там что-то подобное, да, для, там, для кудрявых волос. Вы знаете, вот, но ну, нет этого. И не должно быть, по сути, вот как бы э, тут не крути. Потому что средства изначально предназначены для того, чтобы сделать ваши волосы здоровыми. Вот. И если вы ими начинаете пользоваться, да, то со временем у вас уйдет и сухость на голове. Если у вас была перхоть, она начнет постепенно уходить и уберется, потому что э, ваша кожа головы придет э, в нужное состояние, да, в, в нормальное состояние. Ну и, соответственно, ваши волосы, да, которые, возможно, пушились, там, я не знаю, были жесткие или обламывались, то есть они тоже постепенно придут в то состояние, которое необходимо. Поэтому достаточно всего три вида шампуней. Вот и все. То есть, по типу волос. Жирный, сухой и э, для нормальных волос. Если же вас все-таки что-то не устраивает и смущает, вам, не, вам кажется, что вам не хватает да, э, шампуня и бальзама, то есть у нас есть в компании маска для волос, интенсивное восстановление. Вот У Марины ушла первая, со второго применения. Это абсолютно естественно. Потому что волосы начинают стремиться, вернее кожа головы, начинает стремиться к, именно к нормальному да, состоянию. Так, маска для волос интенсивное восстановление, восстанавливает структуру волос, обеспечивает расчесывание, интенсивно увлажняет и придает мягкость. То есть вот особенно у кого сухие, да, окрашенные там в светлый цвет волосы, то, конечно, воспользуйтесь этой маской 2623 ее номер. Очень... Вот еще любые средства, любые средства для волос компании, они стимулируют еще рост волос. Мало того, что, да, они еще как бы будут фолликулы волосяные, И у вас начинают появляться новые волоски. Поэтому, пожалуйста, маску делайте, да. Если вам ну, неудобно или долго, как бы нет времени для маски, то вы можете воспользоваться спреем-кондиционером 2607, он уже наносится на вымытые волосы, на влажные можно нанести и после этого делать, производить уход, то есть сушить феном, укладывать и так далее. То есть он восстанавливает эластичность, увлажняет, укрепляет структуру и защищает в том числе. Компания также предусмотрела щетки для волос. Это круглая щетка 9013 и обычный гребень это 9012. Очень удобные ручки. Я приобрела и тот, и другой. Очень удобные расчески. Пользуйтесь, пожалуйста. Следующая серия будет сейчас откроется. так. Это профессиональная серия Force Briance. Это как раз вот от, то, что я вам говорила по вашему восстановлению волос, да, то есть, если у вас действительно какая-то, вы прям вот ну, чувствуете, вы купили э -э, клад серию и чувствуете, что ну вот не хватает, да, не хватает, но тогда, конечно уже можно прийти к профессиональной серии. Хотя вот я могу точно сказать, что я думала, что у меня совсем все плохо, да, я взяла э, серию вот эту и э, почувствовала, что ну сильно много, как бы вот перебор. Скажем так, то есть когда я потом купила серию ЭКЛАД и начала ее мыться постоянно, то есть я почувствовала, что оказывается у меня, в общем-то, и нет проблем, то есть просто смылся силикон, весь вот эти все ненужные вещества, которые мы накапливали годами на своих волосах, да, мы его смыли, то есть он смывается не за раз и не за два, то есть это нужно какое-то время, ну смотря еще у кого как, да, но вот через два-три раза я уже вот уже начала понимать, что это у меня-то волосы, в общем-то, нормальные, хотя полностью я их окрашиваю в светлые волосы. Итак, что же профессиональная серия наша содержит? Это масло ЖЖБА, естественная эластичность, восстанавливает структуру волос, без всякого утяжеления. Да? А масло зародыши пшеницы, это, конечно, тоже изюминка в любой шампуне, питает кожу головы, корни волос, восстанавливает структуру, делает волосы более гладкими. И шелковистыми. То есть мы знаем, что пшеница содержит ну, просто в богатых элементов. Эфирное масло и лампы ланка это природный увлажнитель и антисептик. Тонизирует кожу головы, укрепляет, восстанавливает волосы. Масло ши восстанавливает, укрепляет э, ломки, сухие, поврежденные волосы, стекущие кончики. Да, обладает таким смягчающим э, защитно-питательным эффектом. Вот такой вот замечательный состав у нашей серии. Шампуни делятся тоже на три части, и этого вполне достаточно. Шампунь-бальзам для объема и роста волос значит, способствует росту и активации спящих волосяных фуликул. Нормализует естественный баланс pH головы. Самое интересное, что вот они в профессиональной серии пишут, что да, нормализует естественный баланс pH кожи головы. Но я хочу вам сказать, что и к серии Клад это вот эта вот позиция тоже абсолютно относится. А, да, можно даже сказать так, чтобы я не читала, да, про шампунь. И к серии Клад, и к профессиональной серии а, все будет относиться. Укрепляя и защищают волосы от термических и механических воздействий. Имеет номер 2631 и 2632. А, есть отзывы, которые, допустим, девушки рассказывали, да. Особенно после родов, очень сильно вот гормональный сбой, начинают попадать волосы, не хватает витаминов. Берут маску для волос, интенсив, да. И берут вот эту вот шампунь. И, естественно, используют. Говорят, очень-очень хорошо восстанавливает. Ну, прямо очень даже положительные отзывы. Шампунь и бальзам для окрашенных и поврежденных волос надолго сохраняют яркий цвет окрашенных волос, питают кожу головы, корни волос, он останавливает структуру, нормализует опять же, pH головы, э, благотворно влияют на рост волос. И, ну вот еще раз хочу повториться, да, вот на рост волос э, вот серьезно влияют все абсолютно шампуни от компании Biose. Номер 2633, 2634, это у бальзама 34. И шампунь и бальзам для слабых и секущихся волос устраняет несовершенство, запаивает поврежденные участки волос, да, укрепляет и восстанавливает ломкие сухие волосы, нормализует естественный баланс PH головы и имеет номер 2635, 2636. Вот такие вот замечательные шампуни у нас в компании есть. Еще хочу, ну вот как бы сама похвастаться, уже давно в чатах тоже писала, что действительно просыпаются фолликулы волосков ваших и у вас начинают расти волосы. Кто хотя бы вот в месяц или два пользуется нашими шампунями, вы попросите своих родственников, пусть они вам пробор раскроют ваших волос и посмотрят. И они увидят. Вот вы знаете, вот как как в лес, когда вот давно-давно был чистый красивый лес, да, там березки стояли, ели стояли, замечательно, все. Вы не ходили туда много-много-много лет, да, ну немного там 3 четыре года, я не знаю, и решили пойти, и вдруг. Заходите, а там пройти негде, да, вот этот молодая порцель просто все заполонила. То есть маленькие березочки елочки и так далее, там рябинки, и вам некуда даже ступить. Вот примерно эффект тот же самый. То есть проходит два-три месяца, вы начинаете раскрывать пробор волос, а там просто вот молодая порцель лезет. Вот прям вначале было ощущение у меня, да, что, возможно, у меня обломались волосы. У ребенка, да. Но придя к своему парикмахеру, она мне сама сказала, что это именно волосы, когда начинают расти, совсем свежие. То есть они у вас проснулись. Проснулись за много-много-много лет. Поэтому я вот минусов даже вот не могу вам сказать, что из минусов. Вот и все. И еще правило нанесения шампуня. Вместе с бальзамом. Это очень важно. да? То есть первый раз, когда вы моете, у вас не будет пены. Это ну, практически 100%, смотря, конечно, сколько вы нальете в ладошку. Вот. Почему? Потому что вот этот вот силикон и вообще грязные волосы, да, грязные ингредиенты, которые находятся на ваших волосах, они будут гасить вот эту вот пену, естественную пену. После этого нужно обязательно намылить второй раз. Тогда вы увидите, что пена прекрасная, замечательная. Вот Смываете и наносите бальзам, как я уже говорила, на сами волосы. То есть не на корни. Тоже несколько там секунд подождали и все смыли. Все прекрасно, замечательно получается. Кроме шампуня и бальзама, есть у нас такой гель для укладки волос. Это стайлинг скажем так, своего рода, но он именно натуральный. Он, конечно, обеспечивает объем, не утяжеляет, не склеивает волосы, активно увлажняет, укрепляет волосы изнутри, что для стайлинга это, конечно, нонсенс. Да, обычно сталинг идет как раз для того, чтобы эти волосы стояли кулом, но вот этот гель как раз имеет такой состав, что ваши волосы будут укрепляться и увлажняться и обладает небольшой такой средней фиксации даже сказала меньше чем средней фиксации я его приобрела он имеет такой своеобразный запах травяной хвойно-травяной такой гель гелеобразный но жидковатый скажем так гель то есть вы можете взять на пальчики нанести его распределить его то есть он не скажем Немного его использовать надо, потому что когда гель чуть-чуть жидковатый, то есть он распределяется очень хорошо, абсолютно. Его можно как на мокрые волосы нанести, потом делать укладку, то же самое, если вы сделали уже укладку, допустим, какой-то убрать пух или что-то зафиксировать немножечко, да. То есть вы можете точно самое же на пальце и сделать на сухих волосах абсолютную укладку. После того, как вы сделали, вы даже почувствуете, что на ваших пальцах нет липкости. То есть, липкость он совершенно не вызывает. Вот это вот, как обычные сталинги. да, если вот что-то где-то помазал, то все, ваши пальцы слиплись. Такого нет. То есть, эффект очень приятный, аромат очень нежный. Качество говорит само за себя. Ну и еще одно, один продукт, вернее, которым... Наша компания а, может похвастаться, да, это а, краска биосекла а, для волос 100% трав. А, это не только 100% хна, то есть это состав, основной состав, да, а, продукты имеют хна, а, это хна. А, в краске бесцветной там идет 100% хна, хны и больше никак, ничего не добавляется, в остальные Краски для того, чтобы придать э, цвет соответствующий, да, э, добавляются именно травы. То есть все это придается именно травами, но не, ну, не просто так. То есть еще раз, да, это натуральная хна, которая укрепляет наши волосы, да, который э, лук, луковички сами э, волос укрепляют То есть после того, как вы попользовались краской, вы заметите, что меньше стали выпадать волосы у вас, да, что начали действительно расти дополнительные э, волоски. Э, волосы становятся шелковистыми и насыщаются цветом. Вот. Э, Придают прекрасный цвет, объем, блеск, э, я не знаю, запечатывает вот эти вот все чешуйки на волосах, делает их не пушистыми. Дальше. Гигафера э, красильная, это натуральная э, краска получается, э, придает блеск и цвет вашим волосам стим, и опять же стимулирует рост волос. И гибискус улучшает состояние кожи головы, нормализует э, значит, состояние вашей, ваших волос, устраняет перхоть, шелушение, воспаление, то есть увлаж, увлажняет соответствующее. Давайте посмотрим вообще, что нам как бы, компания заявляет про эту краску. Да, что идет укрепление волос, идеально закрашиваются седые волосы, увлажняет и делает волосы сильными, густыми, эластичными, укрепляет структуру волос по всей длине, нормализует кровообращение кожи головы, дарит стойкий, насыщенный цвет, без вреда для здоровья. Вот Под каждым словом здесь я буду подписываться, потому что мы использовали эту уже краску на себе, Действительно, волосы даже после одного применения выглядят совершенно по-другому. И они становятся толще, гуще. Появляется какой-то объем у волос. И волосы становятся живыми. Вот такие цвета у нас присутствуют. То есть у нас идет схема, как будет прокрашиваться волосы. То есть один, одна краска у нас идет бесцветная, и семь красок у нас идут с определенным цветом. То есть я могу сказать, что люди, у кого не светлые волосы, не да, то вам просто очень сильно повезло, потому что вы можете воспользоваться данной краской, подлечить или восстановить свои волосы. А даже может просто краситься э, этой краской, потому что цвет действительно получается очень красивый. Вот у нас Настя э, постоянно на себе экспериментирует. И мне кажется, вот чем бы она не покрасилась какой бы краской, да, все было просто суперски. Вот Единственное, что я хотела бы сказать про бесцветную хну, э, все-таки если у вас э, сильно милирован или или полностью, да, окрашены там в белый цвет волос, ну, конечно, тут уже не рискуйте, потому что все-таки пепельный оттенок хна будет давать, потому что все-таки трава есть трава. Вот, вы прекрасно все знаете, да, если вот на, на коленках там на траву устал, то все равно вот это вот, вот, вот какая-то там зелень или непонятная, да, все равно она у вас останется. Поэтому, э, если у вас свой натуральный волос, там, русый, без проблем, красьте, действительно будет очень красиво и самое главное, это будет очень-очень-очень полезно. В общем-то, все, что я хотела сегодня рассказать про наши средства от компании Биоси, не знаю, кого я убедила или не убедила покупателей пользоваться этими средствами, но могу сказать, что я пользуюсь, я абсолютно довольна, эффект реально я вижу и вот абсолютно смело и рекомендую его всем своим знакомым вот если у вас есть какие-то вопросы по данной продукции можете задавать я на них отвечу нет Нет. нет вопросов ну, тему шампуней и вот красок да мы постоянно обсуждаем в чатах поэтому я думаю что конечно нет просто вебинар был нужен для того, чтобы вас сориентировать, особенно сориентировать новичков, что же им приобрести. Вот. А приобрести шампунь и в общем, любое средство для волос от компании Биоси, мне кажется, это просто, ну, не обязательно, я не знаю, там, с 10 восклицательными знаками. Ну что, вам всем большое спасибо, кто приходил, кто сегодня послушал. Да, желаю вам всем здоровья, Большого и, конечно же, успеха в нашем бизнесе и процветания. Всего до новых встреч!